Я сижу и радуюсь. Дети прославляют Иисуса. Знаете, тот мне вспоминается, я сразу вспомнил, когда Иисус входил в Иерусалим, и дети прославляли Его и говорили, закройте, вот если дети умокнут, камни возопьют. Дорогие мои, и так радостно на душе, когда наши дети прославляет Иисуса Христа. Это чудесно. Это чудесный день, который даровал Господь нам. Это тот этот день, который мы часто мы думаем, вот, ну, знаете, вот этот день Пасхи, по-еврейски Песах, он совпадает и на этой неделе, и израильский народ, он празднует Песах тоже. Потому что этот, Месяц Ниссан, который Бог за, еще говорил тогда, что вы должны это делать. Значение Пасхи, оно это песах как и исторические происшествия, дорогие мои, величайшему дню, это смысл, который в Старом Завете, оно указано Господом. Если мы вспоминаем, когда израильский народ, он был в Египте, в этом в плену, они были там рабами. И когда прошло время, Бог выводит этот израильский народ, и он как выходить? Он проходил Моисей и говорил, «Отпусти народ мой, дорогие мои». Он говорит, «Идите только вы взрослые». Идите только мужчина. Он говорит, нет, отпусти нас вместе с детьми и наших овец, и все, что у нас есть, живот, отпусти нас. Он долго противлялся. Он не хотел отпускать, дорогие мои. Он сказал, нет, не отпущу. И Бог послал, сколько казней. Десять казней. Слава Богу, что знаем. И вот эти казни, они происходили. Бог показывал свою силу, Бог показывал свое могущество, дорогие мои. И в последний, когда Он сказал, хорошо, уходите, но Бог предупреждал израильский народ, что им Он сказал. Я прочитаю, говорит, это исход, 12 глава, я буду выборочно читать. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, месяцей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израиля, израильтянам, десятый день, сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного отца по семейству по акцию на семейство. Дорогие мои, Бог говорил, 10 день этого месяца Ниссана. Ну, у нас сегодня 9 число. Представьте себе, Бог предупреждает и говорит. И возьмите одного акция по семейству. Возьмите, он растет ягненок Годовалова. Он растет, он в семье находится. И вот... Растет ягненок, и вот он вырастает весь, может, даже с детьми, рос. И Бог не сказал, возьми, ста, но возьми без пятна и порока. И говорит, возьми его, порежь, и его спеките, но кровь этого отца, помажьте косяки дверей ваших. Дорогие мои, история говорит, что Бог говорил, помощи косяки внутри, не снаружи. Я читал и просто историю, я говорю эту. На, и, это. И вот, говорит, внутрь, почему? Когда ангел-губитель будет проходить, он будет видеть, где помазано. Если бы египтяне видели, что косяки на дверях были помазаны, они, может быть, себе тоже помазали. Но ангел-губитель будет проходить в эту ночь. И ведь каждый первенец, который в доме египтянов, и если не будет косяки, помазанный кровью, будет мертвый. Это Бог делал последнюю казнь. Для чего? Для того, чтобы народ израильский мог выйти оттуда. И этот агнец, он был заклан. Для того, чтобы вывести народ Божий. Прошло время божественного, дорогие мои, и Господь проводил это. И он говорит, съедайте это мясо. Ничего не выносите из этого дома. Дорогие мои, и этот ягненок должен был без пятна, и порог он чистый должен быть. А знаете, я скажу еще одна. Кто может резать овец? Как больно резать ту овцу, которой ты ее с руки кормишь. И потом через год ее нужно порезать. Жертву отдать Богу. Дорогие мои, я это пережил, я знаю. Я это пережил. Когда тот ягненок приходил к тебе, и ты только заходишь, и она возле тебя находится, и тут приходит время, его резать надо. И рука тяжело поднимается. И я скажу вам, слезы идут, но тебе нужно порезать. И эта жертва была угодна Господу. И это Бог говорил, это преобраз чистого анца Божьего. Если, вы, если взять этот Пасху, эта Пасха, она праздновали они еще. И Господь, когда помните, почему? И как раз это происходило в то время, когда Иисус входил в Иерусалим, это как раз был тот день, Пасх, все праздновали, резали акцев, и они начинали праздновать. И они говорили, вот это праздник. И тут в этот момент Иисус въезжает в Иерусалим, мы говорили на прошлом воскресенье. И вот это идет одно к одному. И что интересно, дорогие мои, где у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний, возьмите его от овец и от коз. Бог говорил, его не надо. Ты должен отдать Богу то, что тебе самое драгоценное. Тебе драгоценное время? Отдай Богу. Бог требует эту жертву. Бог хочет, чтобы ты Ему послужил полноценно, без порока. Никак не будь. Он требовал, требовал у Израиля, Он требует и у нас. Если мы дети Божьи, дорогие мои, и Господь предупреждал, и вот говорит такие слова дальше. «И пусть Он хранится у вас до 14 дня с месяца, тогда пусть заколят Его все собрания общества Израиля вечером, и пусть возьмут от крови Его и помажут на обоих косяка и на перекладины дверей в домах, где будут есть Его». Пусть съедят мясо его, всю самую ночь, и испеченное на огне, и с преском, хлебом, и с горькими травами, пусть едят его. Дорогие мои, не говорю так, не ешьте от него не до печеного или сваренного в воде, но ешьте из на огне, голову с ногами и внутренней не оставляйте до утра. Но оставшие вот это сожгите на огне. Все остальное сожг, надо сожгать на, на огне до утра, чтобы ничего не оставалось. Это и шла жертва Господу, дорогие. И каждый должен это сделать. Потому что, если они не послушаются, и они сделают по-другому. А я думаю, может, так будет лучше, дорогие мои, придет смерть в дом тот. Но они должны были послушать, что предупредил Господь. Сделать точно точности. И вот Представьте себе, у вас что-то есть в доме, вам надо собрать. Инструкция говорит так, а ты говоришь, а я пойду другим путем. Но она не получается. Вот это то же самое. Бог говорил израильскому народу. Он говорил, вы должны это сделать, потому что останетесь живыми. Ваш ребенок, первенец, он останется живой. Аллилуйя! Дорогие мои, это идет в то время. И вот дальше, если мы прочитаем 12 глава тоже исход 46 стих, говорят такие слова. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Вы слышите? Кости от этого ягненка, который мясо будете есть, не сокрушайте. Нельзя ломать. Наша привычка была. Ну мы даем это. Но Бог говорит: не сокрушайте. Это идет преобраз Сына Божьего. Дорогие мои, это и шел преобраз Сына Божьего Иисуса Христа. Кость не должна быть поломана. И если прочитаем псалом в 33 псалом 21, говорит так: Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Это было прочески сказано еще в Старом Завете об Иисусе Христе. Я прочитаю еще раз. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Это говорится, дорогие мои, мы видим, что пасхальный Агнец — это преобраз нашего Иисуса Христа. И если мы прочитаем Иоанна, 19 глава, и я тут возьму с 28 стиха. Написано так. «После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду, когда Он был на кресте. Тут стоял сосуд полный уксуса». Воины наполнили уксусом губку и наложили на Исоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус спустил уксуса и сказал, «Совершилось!» И преклонил голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так прошли войны. У первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голени. То, что было сказано, кости не будут переломаны. И это совершается. Иисус Христос висся на Голгофе. У Него ни одна кость не была сокрушенная. И вот рядом сели, сели двое разбойников. У них перебили голени. Но подошли к Иисусу, увидели, что Он мертвый. Они что, посмотрели? Они Ему не перебивают. Но один из воинов что делает? Он пробивает, ему рыбы, между ребрами пробивает. И течет эту два, кровь и вода. Дорогие мои, то, что было сказано, Агнец чистый, непорочный. Если мы вернемся к тому моменту, когда Иисуса провели к Пилату, и Пилат что сказал? Я исследовал его, и я не нашел в нем ничего нечистого. Он чистый, он свободный, я могу его отпустить. Они говорят, нет, распни, это чистый огнец. Он и шел на эту Голгофу ради спасения твоего и моего. Это кровь Иисуса Христа. Она пролилась для того, чтобы ты принял эту кровь Христа. Для чего? Внутри мы, она омыта мы омыты кровью Христа для прощения грехов. И это происходило. То, что был должен быть, агнец был так, чистый, непорочный, и кость не было перемол, не должно быть так. И Иисус Христос, Он был таким. И это совершилось, дорогие мои. И Господь хотел, чтобы народ Божий и шел за Ним правильно. И если в это время, дорогие друзья, была жертва, Иисуса Христа. Я прочитаю 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, говорит так. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Аллилуйя! Дорогие мои, «Итак, очистите старую закваску», Уберите ваше, то, что вам раньше было, вас тянуло. Уберите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Чтобы вам быть новым тем человеком, который мы для Господа. И говорит, мы должны быть новыми, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, закланная за нас. Аллилуйя! Да, сейчас мир многое переворачивает. Делает Пасху, чем-то соединяют зайчиками, там яйцами, дорогие мои. Ни зайчики, ни яички крашеные, нет, Христос заклонен за вас. Аллилуйя, не заблуждайтесь, это все языческое, а мы должны надеяться на Иисуса Христа, алфарамантес. Дорогие мои, Христос хочет, чтобы мы сегодня поняли, сегодня это победа, мы празднуем День Победы Иисуса Христа. Он совершил эту победу на Голгофе. И они думали, что все уже, мы его все распяли, мы его возьмем и похороним. И за это все закончилось. Где-то было. Они старались все это заховать. Они старались все это спрятать. Но смотрите, но тот агнец, который был рожден для того, чтобы себя, тебя искупить от греха и погибли, он шел добровольно. Дорогие мои, Иисус Христос, он шел добровольно. Вы помните, мы учить говорили, напоминали, когда Иисус молился, и Он говорил, «Отче» если возможно, доминует сей чаша меня. Но потом он сразу меняет и говорит, ну, впрочем, не как я, а как ты хочешь. Дорогие мои, он тут сомневает, а потом говорит, нет, Господь, как ты хочешь, Отец, я иду исполнить волю твою, а Отче. Дорогие мои, мы стараемся исполнить волю Божью, если мы дети Божьи, а мы – Те кровью Иисуса Христа, мы стараемся исполнить волю Божью, то что, здесь, то, что Господь, Отец, Иисус Христос, я готов исполнить Твою волю, как Ты хочешь. Аллилуйя! Мы дети Божьи. Есть такой, мы счастливые на всей земле. Дорогие мои, я так часто вспоминаю, вот эти бывают такие самые старые, которые были написаны в тюрьмах братьями, которые сидели за Слово Божье. И когда вспоминаешь эти псалмы и говоришь, «Господи, Ты давал нам пройти во имя Твое!» Не для славы человеческой, не для того, чтобы сказать, «Вот я!» «Нет, Господь, Ты прославляйся!» «Ты веди меня, дорогие мои!» И вот Исаия говорит, 53-я глава, 7 стих говорит так, «Он истязуем был, но страдал добровольно и не, открыл, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверст уст своих». Представляете себе? Уподобляется Иисус Христос этому овцу, этой безмолвной овцы. Я что зацепил, я раньше чуть говорил, овцу, когда ты режешь, она никогда голос не даст. Она на тебя смотрит. И я вам скажу одну секрет, у нее слезы идут. Она плачет. Овца плачет. Я, я вам скажу, я это сам видел. Когда я живу, в руме, когда проходилась, она стоит, плачет. И я плачу, а надо и резать. И у меня руки трясутся. И Я говорю сыну, говорю, давай, может, ты гордец, ты, папа. Дорогие мои, это очень тяжело совершать это, который да, ⁇ Ты рядом, ты идешь, она возле тебя. И вот это Бог предвещал и говорил самое драгоценное отдай мне если мы вспомним, вернемся назад за Авраама, помните Бог говорил Аврааму, Авраам у тебя один единственный сын который ты ждал долго возьми его и что сделай? иди отдай мне в жертву на горю Марива это была Голгофа там где Авраам вот это сына привел, чтобы там был сделал жертву сына своего, на той горе был распят Иисус Христос. Дорогие мои, эту историю, когда мы исследуем историю жизни всего, это очень важно нам знать, для чего мы собираемся, для чего мы собираемся здесь показать себя, свое требовать. Мы собираемся прославить нашего возлюбленного, любимого Иисуса, который пострадал за тебя и за меня, который... Его закрыли в гроб. Я не думаю, что все. Но в третий день, что Он сделал? Христос воскрес! Аллилуйя! Встанем на ноги, дорогие мои! станем на ноги, и я хочу вас приветствовать! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Присядьте, займите места. Дорогие мои, воистину наш Иисус воскрес, оба Отче! Он воскрес, чтобы дать тебе жизнь! И жизнь избытком, дорогие мои, не в этом избытке земном, но избытки небесном, а воотче, где Он сидит одесную с Отцом и ждет тебя туда. И говорит, дитё ее я тебя искупил, я за тебя пролил, и я искупил, и я воскрес, и я показал, что нужно идти за Мною, а воочия. Дорогие мои, с Иисусом легко пройти. С нашим Богом легко идти. Дорогие, и Господь хочет, чтобы мы ишли за Ним держались твердо. И если Христос воскрес, то наша жизнь, она не будет тщетна. И наше упование, она не будет тщетным. Наше упование, наше хождение сюда, в это здание, оно не будет тщетным. Дорогие мои, мы – храм Бога Живого. Не это здание, ты – храм Бога Живого, твое внутреннее – ты – храм Бога Живого, где Христос говорит, я войду и буду вечерить с тобою, а мы сюда собираемся, и написано, кто что имеет, придите и спойте, говорите, прославьте Иисуса Христа. Это Господь хочет сегодня. Мы все собрались, мы прославляем нашего любимого Иисуса. Он наш любимый, дорогие мои. Он любимый. Он наш возлюбленный. Знаете, когда Господь дал мне жизнь, я говорил, возлюбленный мой. Я раньше такого не говорил. Но когда я видел ту славу Божью, я сказал, он мой возлюбленный. Песня из песней говорит, о, мой возлюбленный, я вижу его, он идет. Я вижу ризы его. Дорогие мои, это Господь. Он сегодня здесь. И Иисус сегодня на этом месте. Он хочет сегодня тебя исцелить. Он хочет тебя сегодня воскресить. и говорит, воскресни вместе со мной, дорогая душа. Отдай свое сердце мне и скажи, Иисус, да, я много говорил, я знал о Тебя, но я не познал Тебя, такого живого, родного. Дорогие мои, Знать о Боге, слышать о Нем, говорить о Нем одно, но нужно познать нашего Иисуса. Когда мы познаем нашего Бога, Он становится твоим любимым. Это как я всегда привожу пример. Муж с женой до свадьбы. Они знают друг друга. Но когда уже свадьба, сочетание, уже все, они, у, них, у них одно. И вот так мы должны совокупиться с Иисусом Христом. И мы будем одно с Ним, одно тело. Аллилуйя! Когда ты с Иисусом, и Он к тебе, идти с Ним. И Он говорит, ты дитя мое, я тебя знаю, я люблю тебя, я хочу тебе сказать нечто. Дорогие мои, мы будем сейчас молиться. Мы будем молиться нашему Иисусу. Кто желает на ногах, кто на коленях, кто как. Но я хочу, чтобы мы отдались нашему Иисусу. Но я хочу сказать еще одно. Меня Бог побуждает говорить. Кто желает, кого Дух Святой побуждает, чтобы за Него помолились, пожалуйста, вы можете выйти. Нет по инерции, если Дух Святой вас побуждает. Или за исцеление. Сегодня день спасения. Сегодня день воскресный. Сегодня день, когда Христос воскрес, оболочи. И мы говорим воистину воскрес, дорогие мои, и вот этот воскресший Иисус, Он хочет сегодня совершать чудеса. Он хочет сегодня, чтобы Ты отдал свою жизнь Ему и сказал, Я хочу Тебе служить. Я хочу Тебе служить, дорогие мои. Пусть Бог нам поможет. Мы будем молиться. Молимся.